Добрый, добрый вечер. У нас сегодня второе вторая встреча в рамках нашего осеннего марафона. И я вас всех приветствую на этой встрече. Я думаю, что... Большое количество людей, которые были на встрече позавчера, когда наши лидеры, наш основатель компании, один из основателей компании рассказали о том, что из себя представляет Дейзи, насколько это сегодня масштабный, интересный, перспективный, технологичный проект, в котором абсолютно каждый uh, человек может найти для себя какой-то интерес, выстроить свою собственную стратегию, но для того, чтобы это сделать, uh, в этом нужно более детально разобраться, может быть, погрузиться, может быть, проникнуться какими-то вещами, да, вот, и для этого у нас будут проходить сейчас очень много uh, интересных мероприятий, uh, у нас в планах очень uh, интересные темы, у нас в планах интереснейшие встречи с неординарными людьми, людьми, с неординарными специалистами, которые поделятся как своими практическими э, наработками, навыками, видением, так и, может быть, какими-то определенными секретами, которые могут вам помочь. Вот, поэтому э, это я хотела сказать и э, хотела э, еще в самом начале сказать о том, что у нас сейчас запущен наш собственный э, командный э, Канал на ютубе для русскоговорящей команды, Вот он сейчас уже стартовал, но он будет дорабатываться, он будет у нас очень профессиональным, он будет у нас очень красивым, поэтому все записи, все наши встречи, они будут на, на, находиться на этом канале, обязательно заходите, обязательно смотрите встречи, можно встречи просматривать и дважды, и трижды для того, чтобы что-то как говорится, до конца понять и уловить, вот. делитесь ссылками на этот канал с вашими знакомыми и самое главное, не забывайте подписываться, на самом деле это очень важно для рейтинга, для репутации компании, для ваших потенциальных партнеров, которые заходят на эти каналы, смотрят. Вот. А также у нас сейчас будет формироваться, наполняться нужной информацией командный сайт, для русскоговорящей команды, где мы будем помещать и ролики интересные, и презентационные, и обучающие, мы будем инструкции туда загружать, мы будем наполнять раздел вопрос самых нужных и, скажем так, самых популярных вопросов и ответов, вот. мы будем печатать новости, мы будем говорить о планах, мы будем говорить об итогах, в общем, сайт будет наполняться, немножечко терпения, у нас специалисты, эксперты, они очень грамотные, очень быстро работают, поэтому в ближайшее время все это у нас в инструментарии будет. Вот, с этого мы с вами начали нашу встречу. Вот, а, а из нашей беседы, которая прошла позавчера, вы... А знаете, ну и до этого, наверное, многие из вас уже знаете о том, что DAISY это слияние, DAISY это а, маркетинговая а, платформа, которая основана на смарт-контракте, выполняет роль фонда, который объединяет, а, скажем так, деньги небольших инвесторов, небольшие суммы, и направляет их в работу в а, фильм тех компаний, которые находятся в Израиле, компанию NDOTEC, про нее говорилось на прошлой встрече очень много про Анну Беккер, которая возглавляет эту компанию, вот, про то, насколько можно сегодня этой компании доверять, насколько можно доверять свои деньги. И благодаря вот такому слиянию, благодаря вот такой концепции у нас есть с вами две возможности. Мы сегодня будем говорить с вами о пассивных возможностях заработка с компанией Индотек Дези. И у нас есть две колоссальные возможности, где мы с вами можем сегодня где мы можем сегодня в работе денег делать какие-то профиты. И вот именно об этом сегодняшняя наша встреча. вот Я ее начну, но у нас сегодня опять будет кома работать команда спикеров. вот Я а, хотела бы начать а, с того, каким образом люди а, могут начать а, даже не инвестировать, а участвовать в краудфандинге а, компании «Дейзи». Каким образом это происходит, я сначала расскажу концептуально, а потом, может быть, немножко даже технически мы пробежимся. Для этого я сейчас, Алексей, пожалуйста, сделай мне возможность сделать демонстрацию экрана. Я бы хотела открыть слайд, чтобы все-таки немножко визуально было видно. Угу, спасибо. Так, видно, да? Видно, видно, видно, видно, видно, Тут У меня. Ага, так. Значит, так, мне нужен отсюда буквально, я по всем слайдам сегодня делать не буду, я буду, э, начну рассказывать вот именно с этого слайда, и мы сейчас будем говорить с вами, о пакетах, о краудфандинговых пакетах, которые существуют. И мы будем сегодня говорить в основном о Форексе, потому что мы ждем с вами разворота в криптоторгах. Вот. Поэтому сегодня, пока мы говорим о тех продуктах, которые дают нам сегодня потрясающий профит, а профит у нас с вами более 170%. Буквально, проводя первую встречу марафона, мы с вами показывали, Алексей очень много показывал экраны и мы видели с вами профит 149% на тот день, да, это было позавчера, и буквально через час после нашей встречи мы увидели результат торгующего дня, и он уже к вечеру был 170%. Поэтому на сегодняшний день... Мы разбираем пакеты для того, чтобы у человека была возможность поработать именно в Форексе. И пакеты наши выглядят следующим образом. То есть пакетов у нас 10, начиная от 100 долларов до 51 200 долларов. Как вы видите, совершенно доступная ситуация абсолютно для разных скажем так, категории людей, которые хотят зайти на небольшую сумму, посмотреть изнутри, потрогать, поразбираться, либо для людей, которые быстро принимают решения и понимают, что, что и как можно быстро сделать, уже суммы есть большие. Значит, что здесь нужно сказать? Первое условие, которое существует, в приобретении пакетов все пакеты мы приобретаем по очереди. То есть мы не можем с вами вне очереди взять пакет номер 6 или пакет номер 9. Мы обязательно должны пакеты начинать с самого первого. То есть мы берем пакет 100, мы потом берем пакет 200 долларов, мы берем 400 долларов, 800 и так далее. Вот когда мы этот путь уже прошли, какой-то определенный, да, 100, 200, 400, 800 – Повторно вот эти уже пакеты, которые у нас есть, мы их можем уже взять неограниченное количество раз, но последующие пакеты мы можем брать только по очереди. Это первое правило, которое связано в большей степени с маркетинговой системой. Сегодня мы о бонусной реферальной программе говорить не будем, у нас для этого нас суббота, но Пакеты выстроены таким образом. Для людей, которые заходят сюда чисто как инвесторы, чисто как люди, которые хотят заработать на пассивном доходе, для них это, скажем так, не плохо, не хорошо. Так Так есть, так продумала компания. Для людей, которые хотят участвовать в активной системе, они поймут потом, насколько это удобно и насколько это дает много возможностей. Значит, пакеты, которые мы приобретаем, они у нас суммируются, они у нас складываются в одну единую сумму и происходит разделение. Разделение, вот вы видите, что во второй строчке у нас есть процентное разделение, 50% и далее с третьего пакета 70%. Катя, Катя, надо еще раз запустить демонстрацию. Да, сейчас, сейчас. Сейчас, ребята. Мы видим прекрасную тебя. Вот, теперь видим экран. Окей. Так, а теперь прекрасные пакеты видны. Да, все в порядке. Отлично. Итак, значит, а как я сказала в самом начале, как, как говорилось очень много в самом начале. Значит, в нашей первой встрече. Прежде всего, мы участвуем с вами в краудфандинге эндотека. То есть благодаря нашему общему общим усилиям, благодаря объединению наших денег, у нас с вами есть очень большая цель. Мы собираем 10 миллионов долларов на развитие нового поколения, нового уровня искусственного интеллекта, который все больше и больше, лучше и лучше сможет для нас с вами торговать. Вот. И эти деньги идут в разработку, эти деньги а, на сегодня вы в кабинете можете увидеть уже около 40% денег на краудфандинг собраны, они уже а, полтора года с первых дней как не собираются, они участвуют в разработке, они уже во работают эти деньги, вот. но по правилам инвестиционного краудфандинга, Люди, которые, скажем так, скинулись, да, участвуют в какой-то бизнес идеи они претендуют на определенную какую-то долю этой компании. И а, последняя строчка в конце, вы видите, доли 5% от всех а, долей, всех акций, которые в перспективе компания планирует перевести эти доли в акции, они распределяются вот таким образом по пакетам. То есть, когда мы с вами а, участвуем в краудфандинге, то есть, когда мы с вами покупаем пакеты краудфандинга, прежде всего, прежде всего, да, это первичный вариант, а, мы участвуем с вами, получаем с вами доли. В краудфандинге. И в принципе, если вы посмотрите, очень много существует сегодня краудфандинговых компаний, это очень развитая популярная тема. В принципе, на этом и все происходит. Да? Инвестиционный краудфандинг, ты в бизнес-идеи поучаствовал. Ты ждешь, когда эта бизнес-идея состоится, и обратно ты получаешь свои деньги с профитом. Вот. В данной ситуации, так как у нас финтех-компания не просто создает новый уровень интеллекта, а еще и э, работает, создает не э, какой-то инструмент непонятный, да, который когда-то состоится, а он, он у нее есть сегодня, алгоритмический трейдинг э, с э, э, искусственным интеллектом, он уже работает сегодня, поэтому часть денег, к великому счастью, Индотек может прорабатывать сегодня, и мы с вами видим это, получая профит, а часть денег у нас находится в краудфандинге. И про краудфандинг я сегодня попрошу Алексея рассказать, сейчас я еще буквально несколько слов расскажу про пакеты, и попрошу Алексея сказать более глубоко а, понимание именно вот об этих долях, потому что, насколько я поняла из разговоров с, с Ильей на наших лидерских встречах, я знаю, что, допустим, европейские рынки, японские рынки, которые очень круто сегодня работают в Дейзи и развиваются на широкую ногу, там люди в первую очередь бьются за количество долей на перспективу, да, понимая, понимая, что может в перспективе эти доли дать. Но дадим об этом рассказать Алексею, а я еще раз о пакетах. Итак, когда мы с вами покупаем пакеты наши с вами, Первые два пакета у нас делятся. 50% у нас заходят в торги на Форексе, которые мы э, видим с вами в нашем кабинете. Вот, э, с первого пакета мы не получаем доли. Вот. А со второго, доля, э, со второго пакета у нас есть уже одна доля э, в нашем э, с вами кошелечке. С третьего пакета мы видим две доли, четыре. Дальше вы на слайде видите все эти цифры. Вот. Но с третьего пакета 70% от... Э, купленной суммы заходят в торги на Форекс. Вот вы видите, что э, от третьего пакета до десятого 70% на 30% делится на Форекс и на краудфандинг. И э, здесь я хочу сказать, что сейчас у нас все лето проработала шикарная акция, которая называлась Momentum, то есть у нас случался такой момент, э, это не пакет момент, а, а ситуация, ситуация складывалась э, при покупке пакетов, когда мы с вами хотим купить повторный пакет, начиная от пятого, до пятого эта акция не работала, от пятого пакета, когда мы с вами хотим от пятого пакета купить повторно, Пятый, повторно шестой или седьмой, случалось волшебство, случалось такой вот бум, и повторный пакет делился у нас на 90 и 10. То есть 90% заходило у нас в торги на Форекс, и только 10% у нас уходило в маркетинговую систему и в краудфандинг, но… Несмотря на то, что очень маленький процент оставался на краудфандинг и на маркетинг, долей люди получают при повторной покупке этого пакета, долей получают абсолютно столько же. Посмотрите, вот на пятом пакете 8 долей, и при классической, скажем, покупке, где разделение происходит 70 на 30, тоже происходит 8 долей. Вот. А эта акция у нас очень активно проработала все лето. Вот. и на сегодняшний день она продлена, но она продлена таким образом. То есть есть, есть условия, на сегодня у нас сколько-то там собрано, ну, 30 чем-то миллионов, которые работают в Форексе. Вот. И когда у нас соберется 50 миллионов долларов, акция вот этого пакета моментом она закончится то есть поставили ограничение не во времени а именно выполнение определенного объема когда эти 50 миллионов соберутся, не знаю если мы с вами сейчас отработаем как следует марафон засучим рукава у нас с вами появится огромное количество людей Наши, в, на, в, на нашем русскоговорящем пространстве и разберут все пакеты, это может произойти и за 2-3 недели. Может произойти, и по, с 1 октября будет событие в Японии, а после событий всегда тоже происходит взрыв, товарооборота, может быть, они все разберут. Поэтому, когда закончится этот а, счастливый случай, никто не знает. Но на сегодня он пока есть. Что он делает? Что он делает? Он дает больше КПД, он дает больше концентрации для вашего пол, для вашей всей торгующей суммы. То есть если вы берете классические пакеты, допустим, 5 пакетов по классической раскладке, да, где 70 там, и 50, и потом берете повторный пакет, который делится 90 на 10, то вся сумма торгующая разделяется у вас на 75% в Форексе и 25% в маркетинг и на доли. Это хорошо для тех людей, которые выстраивают стратегию именно зарабатывать здесь и сейчас, которые хотят зарабатывать на Форексе, которые хотят за счет сложного процента создавать большие-большие суммы. Для них эта акция, для таких людей, она просто-просто волшебная. Вот. И сейчас я хочу попросить Алексея чтобы вот ты подсоединился к нам и, наверное, вот сейчас самый раз рассказать нам вот про эти доли, потому что, потому что большое количество людей, когда первый раз слышат презентации и видят вот этот вот факт разделения, да, что только 70% идет в торги, только 50% идет в торги, не у всех есть понимание, что это хорошо, не у всех есть, у, у, есть ощущение у людей, что они от них что-то оторвали, вот прям кусок мяса оторвали, и, и, и, и вот я думаю, что у нас просто нет понимания, что мы имеем благодаря именно краудфандингу. Алексей. Да, с удовольствием, с удовольствием. Благодаря краудфандингу, действительно, это редко освещаемая тема, поэтому я сейчас включу свой экранчик. Ага, вот у меня мотоциклы иногда гоняют. Вот посмотрите экранчик, пожалуйста. Я сейчас вам вживую прям продемонстрирую. Пожалуйста, смотрите, друзья. Вот, ну, наверное, представится еще я, Алексей Хохлатов, один из топ-лидеров э, Дейзи в русскоязычном пространстве. Прости, дорогой, я тебя не представила, потому что мне кажется, что уже, уже, уже настолько все на, что... Да, мне так тоже кажется, но все-таки... Я да, Хохлатов, же не представила, прости. Да, вот смотрите, я показываю личный кабинет, и нам сейчас, нас сейчас интересует не все, что здесь есть, а вот это, вот, вот это вот, то, о чем Катя говорила. Вот смотрите, 54 тысячи долларов это то, что куплено, ну в торги, вернее, куплено пакетов на эту сумму, да, в торги ушло меньше. Вот, соответственно, 54 200 делим на 100, то есть отнимаем два нуля, да, вот этих, получаем 542. Что это означает? На каждые 100 долларов дается одна доля давалось вот. как видим так как у меня ровно два нолика отнимаем и 542 получается то есть ровно как есть да значит я не покупал доли после того как они снизились ну то есть сейчас вы купите за 100 долларов одну долю за 200 долларов одну долю да или за 100 пол доли <coughs> вернее так за 100 даже вы полдоли не купите то есть за 201, вот так скажем да вот. а когда я заходил ну это было там еще месяца три назад можно было купить один к одному то есть за 100 долларов Одна доля. Поэтому я вот три месяца, можно увидеть, в моем кабинете ничего еще не покупал, да, потому что, ну, как бы вот, хватает того, что уже купил до этого. Итак, мне положено 542 доли. Вот давайте теперь, мало кто просто шел дальше и пытался разобраться, а сколько же это вообще в долларах, ну, в деньгах, вот эти доли, да? А на самом деле это очень просто. Вот смотрите, прямо при вас, без всяких фокусов, идем в фонд, общий взнос. И смотрим, вот давайте я беру калькулятор, вы можете тоже брать, чтобы меня подправлять, мало ли я где ошибусь. Это крипто. вот смотрите, это криптовалюта, да, вот он крипто. Общий взнос 88 миллионов 700, ну 800 округлим, да, вот здесь 793. Так, берем калькулятор и пишем 88 миллионов 800 тысяч, Раз, 2-3. Ну, я округляю, просто чтобы было проще считать, да. Угу. Значит... На 88 миллионов и 800 тысяч куплено у нас с вами крипто. А на Форекс, сколько куплено Форекса? У нас же тоже данные открыты, и, пожалуйста, все видно. На 36 тысяч, но тоже округлим, на 37 тысяч. Ой, миллионов вернее, да? Значит, к 88 миллионов прибавляем 37 миллионов. Получаем 125 миллионов. Теперь делим это на 100. В скобочки забыл. И получаем... 3? 1 258 000 – это то количество долей, которое сейчас приобретено. Ну, За исключением того, что я тоже округлил, это первое. И второе, последние три месяца, может, 4, может, два, что-то я забыл, покупают на 100 долларов все-таки полдоли, да? ну, или на 200 долларов одну долю, то есть меньше. На самом деле долей меньше. Ну, вот давайте возьмем с вами миллион 258 долей. Давайте возьмем как будто бы миллион 250 долей. Миллион 250. Это более-менее точная цифра. То есть, миллион с четвертью долей сейчас на данный момент куплено. Ну, а теперь давайте посмотрим. Значит, если капитализацию компании разделить на то количество долей, которые сейчас куплены, то мы с вами фактически и получим, сколько стоит одна доля. Вот, собственно, и все волшебство. Это очень просто считается. Значит, запомнили эту сумму 1 250 000 долей. Капитализация компании сейчас полтора миллиарда долларов. Значит, 1 миллиард 500 миллионов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Разделить так. Получается, каждая доля стоит сейчас 1200 долларов. Но что-то я здесь неправильно посчитал. А, потому что 5% я забыл взять от этой суммы. У нас же не вся капитализация идет, только 5%. Значит, полтора миллиарда сейчас 3,0, 30. Да, вроде все правильно. Значит, я умножаю это на 0,05. То есть 5% беру. И умножаем на 1 250 тысяч долларов долей. Не долларов, да, а долей. У меня получается каждая доля 60 долларов. 60 долларов. Помним, да, что я ее покупаю за 100 долларов, но ну, я покупал, да, кто-то сейчас покупает долю за 200 долларов, 70% уходит в торги, 30% уходит на эти доли, а возвращается 60 долларов. С 200 долларов возвращается 60, да? вот, запомнили. То есть, это примерно то, что мы потратили на взнос в краудфандинг, вот оно нам и должно вернуться, но это, друзья, картинка на сегодня. Это если бы сегодня Индотек выходил на IPO. Значит, Индотек будет выходить на IPO тогда, когда капитализация будет… Ну, мы так рассчитываем 10 миллиардов, не полтора, как сейчас, да, а 10 миллиардов. И то сейчас тоже капитализация полтора, это плюс-минус. Во-первых, финансовый… У нас все-таки финтех-компания, поэтому финансовый… Множитель здесь включается. Это или умножить на 10, или умножить на 20. Тоже, когда будет IPO, там уже аудитор посчитает. Кстати, аудитор у нас Ernst Янг круче только звезды. Он входит в четверку крупнейших аудиторов в мире. Вот. Поэтому здесь все железно считается. И капитализация, ну, мы планируем достигнуть капитализации 10 миллиардов. А что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, чтобы не только Форекс, Показывал вот такие вот цифры нам, да, вот, 172%, ну, 173 почти, да, за 5, извините, месяцев и 10 дней. 5 месяцев и 10 дней. Это просто ошеломительный результат, я считаю, да. Ну, чистая прибыль за вычетом 30%, потому что комиссия, да, выводится. Но это в любом случае, это, если мы вычем комиссию, получится где-то 120% чистой прибыли за 5 менее чем с половиной месяцев. Понимаете, это ошеломительно. Вот. но нам надо также, чтобы крипта включилась по полной программе, как Анна его запрограммировала. То есть, ну я позавчера говорил конкретнее об этом, сейчас повторяться не буду. Вот, а пока у нас крипта вот так вот, видите, туда-сюда, туда-сюда, слава богу, никакие средства не сливаются и в битке мы зарабатываем, если считать к базе битка. Но нам нужно, чтобы мы зарабатывали к базе USDT, то есть к доллару прилично много там, не знаю, 200-300 процентов годовых, а может и 700, как получится уже, да? Вот, потенциал у нас зарабатывать 300 и 700 процентов годовых с учетом капитализации, он есть. Он по сигналам, которые дает наш искусственный интеллект, есть. Теперь Анна программирует, чтобы по этим сигналам мы заходили в сделки, и она вот-вот обещает на этой неделе, ну, эта неделя уже, правда, заканчивается, может, на следующей, что этот, эта система уже будет внедрена. Собственно говоря, краудфандинг, на который мы сбрасывались, из-за которой мы подали, получали вот эти доли, ой, вру, не сюда, вот сюда надо нажать, да, вот эти, он и заключается в том, чтобы Анна вот эти вот денежки взяла, которые мы скидываемся, и вложила их в разработку этого искусственного интеллекта. Это уже произведено, сейчас ну, бета-версия выпущена, сейчас докручивается вот это программирование, чтобы мы входили-выходили из сделок по сигналам. Сигналы уже отрабатывают хорошо. Вот, так что мы должны уже, ну, я думаю, что с октября как-то вкушать плоды этого искусственного интеллекта. Разработка длилась долго достаточно, полтора года. Вот. А имплементация, то есть внедрение, длится уже, наверное, с последних полгода. Я помню, в феврале она еще говорила, что она уже начинает внедрение, а февраль вот как раз больше, чем полгода назад. То есть это очень сложный процесс. Здесь все не так просто. Здесь тестирование должно быть предварительно много раз пройдено. Да? И ну, все-таки внедрение должно быть такое, чтобы никто не пострадал, то есть чтобы никаких средств не было слито. А это очень сложный процесс, потому что проще использовать те алгоритмы, которые уже использовались с «Индотеком». Но «Индотек» амбициозен и хочет алгоритм новый. И вот в процессе тестировки, внедрения – это как раз то самое сложное время, когда надо экспериментируя неслить средства. Понимаете, Вот это как задача максимум, что называется. Так вот, и когда «Индотек» на новых алгоритмах проработает не только в «Форексе», но и в «Крипто», а там может быть и с ключом, и торговлю еще и золотом, и нефтью или еще как Но ну, это есть «Коммодитис» фактически. Вот, то тогда капитализация будет сильно увеличена, потому что фактически капитализация компании прыгает от прибыли, которую она делает. Вот. и, ну, Я думаю, что полгода минимум потребуется для того, чтобы показать результат по крипто, а значит, мы с вами уходим на IPO никак не раньше, чем где-то к весне 2023 года. Но ну, если более реалистично говорить, я думаю, что где-то к осени лучше все-таки ожидать, потому что процесс выхода на IPO – это он тоже такой трудоемкий. Вот. Так что, друзья, можно приготовиться, что на каждую долю, вот сейчас я с вами посчитал, вот видите, 60 долларов приходится, да, но это тоже очень приблизительный прикид, это тот, который каждый из вас может сам сделать, вот, а когда капитализация будет 10 миллионов вместо полутора, то вы можете, соответственно, умножать 60 вот на эту пропорцию. Но, правда, и долей мы тоже выкупим больше, у нас будет не миллион 250 долей выкуплено, а, наверное, миллиона, ну, может, 3, но капитализация должна продасти больше. В пропорции, чем вот, долей мы выкупим еще. Вот. Так что, друзья, я думаю, что это вполне весомое покрытие тех расходов, которые на капитализацию уйдет. Я уже молчу о том, что фактически это же будут акции, а акции начнут торговаться на рынке. А вы знаете, что пампы – это штука такая, которая часто сопровождает, особенно такую технологичную компанию с таким продуктом после выхода на рынок. Поэтому если мы сделаем там, не знаю, X5, то вот эти 60 можете на 5, и получится 300. Ну, после выхода, когда у вас будут акции на руках. Вы можете ну, посмотреть. она изначально как бы, капитализация будет больше, и он уже будет не 60, а больше, и плюс еще и пам пампанет где-нибудь в начале, поэтому да. это может произойти очень круто. Не, ну, можно, конечно, раз, ждешь, ждешь, но за раз... Можно конечно рассчитывать на пессимистичный прогноз, потому что ну, есть разные люди, есть те, которые оптимистично смотрят, а есть те, которые осторожнее. Но вот я думаю, что осторожнее ⁇ это та цифра, которую мы вот сейчас с вами посчитали, где-то 60. Ну, то, по крайней мере, на что можно хоть там примерно ориентироваться. Вот, но самое главное даже не это, я вот сейчас этим закончу, этой мыслью, что самое главное то, что мы эти деньги, которые у нас ушли в краудфандинг, не в торговлю, из которой мы прибыль получаем, а в краудфандинг, да, мы их запустили на создание искусственного интеллекта, который с той части, которая у нас пошла на торги, будет делать больше и больше прибыли. Поэтому фактически, ну, не хотелось бы так говорить, но можно было бы и пренебречь этой суммой, да, мы... тем более сейчас это не 50%, а 30%. Вот. Но мы пренебрегать не будем, она все равно даст нам акции. Единственное, что я еще, может быть, добавлю, то, что эти акции будут даваться по-настоящему, то есть это не будут какие-то фантики или токены, ну, может быть, это будут security токены, разве что, да, это все равно что акции. Я к чему говорю, к тому, что и процедуру KYC надо будет проходить, то есть это все серьезная вещь. KYC процедура, она стоит дорого, ну, если вы покупаете реальные акции, а не токены. Вот, поэтому те, кто покупает 2-3 пакета, возможно, ну, может быть, будет предложено, пожалуйста, кто хочет, проходите процедуру KYC, получайте акции, а кто хочет, не проходите. А может быть, будет сказана такая фраза, кто хочет, кто не хочет, только тем, кто купил, например, там 4, 5 или 6 пакетов и выше. А всем, кто купил меньше пакетов, просто по рыночной стоимости будут перечислены USDT-шки, например, в кошелек. Но об этом еще говорить Нет, рано. Компания может сама просто выкупить Да, и да. И это будет благо для всех мелких инвесторов, потому что, ну, я как человек, который проходил процедуру KYC под акцией реальной, да, в европейской юрисдикции, я вам скажу, это Гемор еще тот. Полгода у меня длился от KYC, еще не закончилась, вот на днях должны выпустить эти акции. Вот, так что, друзья, я думаю, что у нас в перспективе даже с долями она очень хорошая, и действительно, как Катя сказала, вот, некоторые, например, с японского рынка, они вообще покупают ради акции. Да я знаю, вот. Некоторых у нас русскоязычных немцев, которые покупают участие в Дейзи, не для того, чтобы получать прибыль, а для того, чтобы компании вводить частью акций. Да, да, да, да именно, так, именно так. То есть, стратегическое мышление инвесторов, бизнесменов, люди, которые хорошо знают и в портфелях имеют не один такой инструмент, который во времени, скажем так, таких трендовых компаний, да, когда есть, как говорится, доказательная база, и когда ты видишь, что эта компания на самом деле имеет все возможности выйти, на нее есть спрос. Люди, конечно же, делают ставку на, на то, что эти акции в перспективе могут дать очень большой профит. Поэтому это, это настоящее мышление, скажем так, инвесторское. Поэтому спасибо тебе огромное, Алексей. Я думаю, для многих стало более ясно, куда уходит там часть наших денег, когда мы покупаем пакеты. вот. Ты, я могу продолжить, да? Да-да, я только в завершение скажу, что, ребят, на самом деле, действительно, вот этот момент, его часто пропускают, какие-то там доли, когда-то, ой, да сколько мы видели этих компаний, которые вроде как что-то там обещают, когда-то, и это никогда не сбывается. Вот, здесь все по-серьезному, аудитор серьезный, люди серьезные собрались. Компания Индотек, которая собирается на IPO, все-таки, извините, ей 9 лет уже, поэтому здесь все по-серьезному и все сбудется. Ну что, Леночка? Давай следующий спикер. Нет, нет, подожди, пожалуйста, я еще не закончила с а, пакетами, потом я представлю Леночку. Спасибо а, большое. Все, я все, просто хорошо. пока говорила про пакеты, читала нужным, что ты именно сейчас про доли расскажешь. Хорошо, вот. да, тогда продолжай, Катюша, я расскажу. Спасибо тебе, спасибо большое. Значит, я сейчас делаю еще раз демонстрацию экрана и быстренько в двух словах скажу, что когда мы с вами приобрели наши пакеты, когда мы... Приобрели много наших пакетов. Давайте я так буду программировать вас сразу. Да, вот здесь вы видите в нашем кабинете пакет 1, пакет 2, пакет 3 и так далее. Здесь вы видите все ваши пакеты. Вот. И а, на раздел, где вы можете посмотреть, как работают ваши деньги, как они зашли, историю, это раздел фан это раздел «Форекс», и вот у вас подчеркнута здесь строчка «Мой аккаунт». То есть вы если в данной ситуации смотрите именно на а, свой счет. Я вам открыла один из кабинетов, чтобы показать пример, историю, допустим, как это все, где вы можете смотреть. В этом разделе вы видите, как работает а, сумма, которая сложилась из а, купленных вами пакетов. Да, часть, как мы сказали, уже ушла. Значит, в доли и в маркетинг, а часть, которая пошла в торги, она суммировалась и отражается единой суммой вот здесь на верхней строчке. В третьей строчке вы видите в скобочках в процентном соотношении ваш наработанный профит, вот, и вся... Самая большая прелесть, которая сегодня, ну не самая большая, одна из самых таких да, вкус, вкусных вещей, это то, что наработанные деньги, которые каждый день нарабатывают, почти каждый день в Форексе идет профит, он автоматически каждый день прибавляется к вашей первоначальной строчке, к первоначальной сумме и отражается на второй строчке уже ваше, как говорится, тело, да, вместе с профитом. То есть на сегодняшний день, вот на этом примере вы, вы видите, что э, основ, основная сумма 1550, а в торги заходит уже 3401. То есть э, эта сумма, наработанная с профитом. Здесь вы видите историю ваших пакетов, э, когда были куплены пакеты и какая сумма зашла в торги. И здесь же в этом же разделе, есть функционал запросить вывод, который вы можете осуществлять по выходным, то есть площадка Форекс работает 5 дней в неделю, в это время, естественно, деньги в работе мы вывести не можем, поэтому субботу воскресенье вы делаете заявку, это очень просто запросить вывод, вот. и в понедельник ваши деньги в USDT приходят к вам на трон кошелек в виде USDT, вот, и вы их можете уже использовать а, туда, куда считаете нужным. Вот, это, это а, значит, а, а, такой момент. Значит, а, что еще важного? Важного из того, чтобы вы понимали, как работают пакеты на Форексе. Самый важный момент, который а, люди часто спрашивают, да, когда только-только знакомятся с проектом, люди задают вопрос, сколько я буду получать в неделю, сколько я буду получать в месяц, сколько я буду, как, сколько будут мои деньги приносить в день. Вот. В данной ситуации мы, мы можем показать вам уже отработанный, скажем, период, очень серьезную статистику, да, и мы сейчас откроем ее, вот. но мы не можем с вами конкретно зафиксировать и конкретно сказать, что вот у нас есть, допустим, там один или там полтора или два процента в день, или у нас вот такой есть процент в неделю. Я, наверное, для этого случая открою для примера вот табличку которая часто идет по нашим чатам, она здесь, я ее для образца открою, потому что здесь конец, скажем, получается уже 5 августа, не вся картинка на не до сегодняшнего дня, но суть не в этом. Суть в том, чтобы вы посмотрели... Какая, какая процентная картина происходит, вот допустим, по неделям. Да? То есть мы с вами видим, что а, в, пер, в первую неделю было 5%, во а вторую было 4%, следующую 5%, потом и так далее. То есть вы сами сейчас видите экран, и вы видите, что абсолютно разные, разные недели, разные проценты. Есть и 3%, и 9%, и 17%, и опять 3% и так далее. То есть это живой рынок, в котором а, на самом деле по-честному есть финансовый продукт. То есть наши деньги на самом деле работают. И так как работают они, э, в не, скажем, не зафиксируем, не в э, в непредсказуемой ситуации, где не рисуются циферки и проценты, то невозможно абсолютно сказать, э, какой процент будет в день и какой процент будет э, в неделю и в месяц. Вот я начинала нашу встречу, я сказала о том, что… Э, Позавчера мы с вами закончили встречу, было 149% да, предыдущий день, а уже через час вечером было 170%. Получается, где-то 11% прибавилось за один день на общем счете э, компаний. Вот. А с, с, получается, с... сегодня какой день недели? Сегодня... сегодня... Четверг, да, это был вторник, да, во вторник мы с вами встречались, вот, а со вторника по сегодняшний день 172.85, то есть получается за среду и за сегодняшний день уже прибавилось 2.85 процентов, то есть очень сложно сказать, да и не нужно в данной ситуации конкретно фиксировать и говорить, какой процент мы точно ожидаем, единственное, что мы можем с вами увидеть, так это вот, Такую картину, как мы уже несколько месяцев провели а, работу, да, первый месяц в апреле, когда еще были пробные, там вводили еще не все деньги, работали, а, было процент в мае 23, в июне 38, в июле 22,75 и август закончился 48%, вот, поэтому… А, когда мы сейчас будем говорить буквально два слова о доходности, вы должны понимать о том, что доходность, она берется средняя, она берет средняя, и, и, исходя из а, того периода, который мы уже отработали. Какой он будет впереди, зависит от двух вещей. Зависит от того, как будет работать рынок, как будут работать алгоритмы, это раз. И второй момент, какой вы выберете стратегию, как вы будете себя вести с вашими деньгами. О чем я говорю? Я говорю о том, что... Вы вот на этом снимке можете увидеть два столбца абсолютно разных. Вот первый столбец и третий столбец. И если вы сравните, вначале они схожи, а потом они очень сильно различаются. Что они нам показывают? Они нам показывают разную картину работы денег. В кабинете я вам сейчас показала, что на третьей строчке мы видим с вами наработанный профит, чистые деньги, которые прибавляются к, основ, к нашему основному телу, и это происходит каждый день. То есть если каждый день есть плюс, да, плюс, хоть, плюс хоть 3 доллара, хоть 5, хоть 15, хоть 1000 долларов, кого какие суммы работают, эта сумма тут же прибавляется к работающему телу и заходит в торги уже больше, больше и больше. То есть получается, что сложный процент в данной ситуации включается. И а, при сложном проценте, вы, вы, я думаю, большинство людей знаете, как работает а, вошел, волшебство сложного процента. Сначала это не так заметно, но это как прям вот снежок, когда мы лепим с вами снеговика. Сначала он маленький, к нему мало снега налипает, и чем больше мы его катаем, катаем, потом уже это, конечно, такая глыба, которую тяжело сдвинуть с места. В данной ситуации работает абсолютно по такому же принципу. И когда человек наращивает и наращивает каждый день, и в выходные не ставит деньги на вывод, а продолжает с ними работать, то благодаря сложному проценту вы можете видеть, как отличаются доходности в неделю и доходности в месяц, если человек снимает деньги, если молодой депозит, молодая сумма только зашла и только начала работать от той суммы, которая уже раскачалась. В данной ситуации вы посмотрите ситуацию, что первый месяц 14, здесь и здесь, второй месяц 23, здесь, здесь уже 20. То есть если люди в первый месяц выводили деньги или только зашли, у них почти на 3% доходность меньше. В июне уже разница между доходностью в месяц, в месяц больше 10%, в июле тоже больше 10%. А вот уже в августе при большой доходности, при хорошем хлебном месяце мы с вами видим больше 24% разницы. При депозите, который только начал работать, либо человек выходные ставит на вывод и работает только тело заново, или в ситуации, когда человек не трогает, он раскачивает и раскачивает свой депозит. Вот в данной ситуации, когда мы с вами говорим о доходности, это, это имеет очень-очень серьезное значение. Вот, потому что если мы с вами возьмем сегодня доходность, которую показал Алексей, да, это, мы с вами посмотрим общий взнос, опять же доходность показана на те деньги, которые отрабатывают с самого начала и мы видим с вами доходность 172%, разделите на 5 месяцев, разделите на 5 месяцев и у вас получится больше 30% в месяц ваша доходность. Но это вы можете сделать только в том случае, когда раскачался капитал, когда он дал общий нарощенный, то есть если мы возьмем с вами доходность отдельно, первый месяц, второй месяц, он будет меньше, он может быть и 15%, и 18%, да? Там второй месяц может быть 20-21 месяц, а в последующий он может быть и 40-45, и а в среднем получается, если вы возьмете общий период, получается плюс-минус 30%, и это очень хорошо. И это мы еще работаем первые полгода, потому что а, сейчас а, я хочу вам показать господи, я тут столько всего пооткрывала, столько всего хочу показать, так, это я закрою, это тоже я закрою, а вот это я, вот это я открою, вот смотрите, есть такая вот картинка, смотрите, я ее даже придумала для примера, для людей, которые имеют какие-то планы, потому что людям тяжело заниматься, допустим, инвестициями, да, когда вот люди не имеют опыта, но люди понимают, а, с, скажем так, со, со, со стороны, может быть, накопить на какую-то финансовую цель. Да? Вот, и мы оттолкнулись от финансовой задачи финансовой цели, допустим, жилье да, кому-то нужно улучшить, то есть какой-то большой финансовый план. Да? Может, это жилье, может, это не жилье, не суть. И мы просчитали такую позицию, такую ситуацию, что человек, который идет и хочет приобрести хорошее жилье или улучшить свое финансовое положение, да, чтобы взять в ипотеку, он использует какой-то первичный взнос. Мы этот первичный взнос переориентировали на пакеты DAISIE рассчитали, допустим, вот такую комбинацию, когда человек берет 6 пакетов плюс. Что значит 6 плюс? Когда он берет 5 первых пакетов подряд. 100, 200, 400, 800, 1600. Потом он берет повторный моментum, про который мы сегодня говорили, который делится 90 на 10. Потом он берет оригинальный 3200, и потом его же берет повторно 3200, и он уже у него случается как моментум. В общей сложности сумма, которая заходит в работу, она заходит один, не в работу. Потраченная сумма да, 11100. Но так как у нас часть денег пойдет в краудфандинг, в торги у нас заходит сумма 8670 и плюс мы получаем в свете 55 долей краудфандинге, благодаря такой вот комбинации. И дальше мы взяли за основу 23 рабочих дня. Дальше мы за основу взяли примерно, и вы должны понимать, что это примерно для того, чтобы понять потенциал и проверить, насколько мы можем использовать. А репутацию тези доверие, да, с которой можно сотрудничать на длительный период, потому что мы будем говорить о 12 месяцах, это очень немаловажный фактор. И Б. Волшебство сложного процента. У нас с вами два очень серьезных аргумента для того, чтобы выполнить финансовый план, который у вас есть. Очень серьезные аргументы. И мы с вами берем один процент из практики, то еще раз повторюсь, того пути, который мы прошли, в среднем берем 1%, потому что бывает и 2,3% в день, а бывает 0,5%. В среднем мы взяли 1% и просчитали по сложному проценту. Каждый день, прибавляя 1%, 23 рабочие дня. Так как работает Форекс, вы видите, как меняются картинки. Вы видите, что в августе сумма 8,670 начинает работать. Вы видите, как она меняется в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в январе. Почему мы берем 6 месяцев? Потому что есть очень один факт важный, что когда мы деньги не выводим, это я про вывод еще не рассказала, сейчас расскажу про вывод. Когда мы не выводим с вами деньги, когда они у нас работают в течение 6 месяцев, то через 6 месяцев у нас списывается 30%. Я сейчас к этому моменту подойду, вы поймете почему. Почему? Значит, пока просто пролетим мимо, у нас списывается 30%. Вот мы это все просчитали, отняли 30% и начали работать дальше. Но вы видите, что если в предыдущем расчете у нас сумма увеличилась на 2, там, на 2 тысячи, на 3 тысячи, потом на 4, на 7 тысяч, да, на 5 то следующие полгода посмотрите, как работает сложный процент, как, как увеличивается сумма на 10 тысяч, на 17 тысяч, на 20 тысяч. Итого за 12 месяцев ваша сумма 8 760 долларов вырастает до суммы в 121 317 долларов. Мы из нее тоже убираем 30%, про которые я сейчас еще покажу слайд, у нас с вами чистый остаток, сухой, остается 92 462 доллара. Это абсолют, скажем, да, абсолют, это значит, что мы просидели, чисто математически просчитали, картина может быть, конечно же, другая. Это рынок, это живой рынок, и мы осознаем, где мы находимся, то есть мы находимся, во-первых, в высокорискованных инвестициях, это большие проценты, вот. мы отдаем, скажем, полное доверие экспертности Анны и всей ее команды, это не, я еще раз повторю, это не ребята, которые закончили курсы трейдинга, да? это не ребята, которые на себя торговали где-то как-то удачно, это все-таки экспертность, совершенно другую вообще, планетарная вообще разница. Вот, поэтому мы э, понимаем, что э, созданная репутация Анны за 12 лет уже имеет сегодня мировое признание. И, конечно, то, что она планирует создать и создаст вместе с Дейзи, для нее это важнее, чем деньги. Для нее это, понимаете, ну, это имя, это э, место в истории. Поэтому я верю в то, что она и криптоторги развернет, и в то, что Форекс будет продолжать работать, и большое количество людей вместе с ними будут зарабатывать вот такие деньги поэтому в данной ситуации мы возьмем как пример для понимания, что такое сложный процент и как правильно себя вести с нашими пакетами, с нашими деньгами в самом начале, да, и понимать, почему у нас в кабинетах у разных партнеров бывают разные проценты. А, время входа разное, да, допустим, мы смотрим с вами целый месяц, 30 дней, да, вот он один процент, а человек зашел там 17 числа, он застает процентный Работу там 13 дней одного месяца и 17 дней следующего, а следующий месяц был поменьше. И два разных партнера, у них будет совершенно разная доходность. Поэтому мы должны к этому абсолютно спокойно относиться, понимать, почему это все происходит. И последнее, что я хочу показать, я хочу показать про вывод, еще раз рассказать очень важный момент, что касается вывода. Сейчас, две секунды, я хочу открыть слайд. Вот вот слайд. Два слова я скажу про а, условия вывода. Значит, у нас с вами а, деньги компания Endotech зарабатывает только тогда когда зарабатываем это очень хорошо это очень приятно вот поэтому когда мы с вами хотим вывести деньги да, у нас с вами списывается 30 процентов и как они распределяются значит 15 процентов забирает Endotech за то что они работали с нашими деньгами и сделали на этих деньгах прибыль это нормальная практика когда ты делишься со своим брокером вот 15 процентов всего эндотех забирает и забирает он исключительно только из прибыли. То есть если он профит сделал, он забирает. Если минус, он забирать никогда ничего не будет. Хотя работают они, я думаю, там 24 на 7. 15 процентов входит в маркетинг, и это сказочный 15 процентов создает волшебное слово, которое называется резидуальный бонус, про который мы будем подробно говорить в субботой, про который так много говорили на первой встрече, и Эдуард смелый у нас лидер, смелый парень, который рассказал и озвучил свои цифры, и я... Общем доходе в миллион двести, и о том, что сейчас, не работая уже там полгода, находясь, скажем так, на, на релаксе и на, скажем так, свободной жизни, он продолжает зарабатывать 2-3-5 тысяч долларов в день, это как раз волшебство резидуального бонуса. И вот для того, чтобы это происходило, для того, чтобы людям было интересно этим заниматься, и для того, чтобы это было похоже на бизнес и на остаточный доход вот существует всего лишь эти 15 процентов 70 процентов человек в чистом виде забирает себе вот э, вот и вся формула э, для того чтобы вы понимали куда списываются 30 процентов вот и наверное я э, все что касается сегодня пассивной части э, значит я наверное, вам рассказала если я вдруг что-то не, не досказала могут лидеры добавить илья наверно с нами вот, поэтому сейчас у нас есть очень важное дополнение, которое приготовила у нас наш финансовый эксперт, банковский работник, лидер, опытный, крупный инвестор Лена Архипова, вы ее уже все знаете, она с нами уже была и на первой встрече. Вот, очень немаловажный момент для того, чтобы правильно работать с нашими форекс-пакетами. Почему я говорю, что очень важно крайне ее послушать, потому что у Лены огромное количество крупных инвесторов. То есть это люди, которые заходят на сумасшедшие деньги. То есть не на 100, не на 200, не на 400 долларов. Причем потому что она умеет правильно консультировать. Она очень грамотный финансовый консультант. Поэтому ушки на макушке, Леночка, прошу. Слушаем. Да, да добрый день. Всем еще раз. Но мне вот нужно демонстрацию экрана включить. Сейчас я открою страничку. Леша, Даша, нет права. Вот, всем видно, да? Лен, пока запускается. Да, да все запускается? Да, yeah. это вот о компании... Эндотек, но ты так э, все красочно описала с такими эмоциями и с такими возможностями, что у меня осталось буквально там пару минут, чтобы дополнить тебя и вот сделать некое резюме, да? Вот, поэтому на самом деле вот мы зашли на страницу Эндотек. Это ответ на вопрос, почему именно компания Endotech и почему мы в формате доверительного управления ДУ сотрудничаем с этой компанией. То есть платформа ДЭЗИ, это платформа с искусственным интеллектом, только через нее можем мы попасть в эту прекрасную компанию трейдингом, которая занимается уже больше 10 лет. Компании и а, посмотреть, как работают наши деньги. То есть, если вы а, при, а, пригласили крупного инвестора, ну, то есть, который купил 10 пакетов, то у него появляется такая возможность а, прямо из своего кабинета зайти и получи, получив права VIP клиента статуса, вот зайти по API ключам в доверительное управление, и там наш инвестор выбирает уже себе различные стратегии. Какие могут быть стратегии? Можно зайти вот на этот сайт, и вот вкладочка стратегии здесь вот обозначена вот здесь. Но ну, кто зайдет по ссылки вот такой, и у кого там не будет переводиться, то и не знает английского, то вот здесь есть очень хорошая подсказочка, то нажимаешь сюда на переводчика, нажимаем на перевести, и все на русском языке для вас отображается. Вот наша, это наша, наша команда то есть сама доктор Анна Бейкер о ней прописана, Дмитрий, исполнительный директор компании, все специалисты, какие здесь прописаны, их статусы, их бэкграунд, кто они, что они, какой они несут ответственность в этой компании, какие задачи у каждого. И вот здесь есть вкладочка «Стратегии». Вот сюда нажмете на «Стратегии» и увидите. Видите здесь разные стратегии? Альфа-стратегии, вот это одна, вторая, третья, четвертая, пятая и одна ниже, которая вот обозначена сейчас. Можно на нее спуститься и посмотреть. Вот смотрите, видите, как идет график? График идет... Начиная, если сюда нажмем на этот график, мы увидим, что он идет с 2018 года, с 2018 года, с января месяца. И сейчас вот показатели на 15 сентября 2022 года отображаются полностью каждый день, отображаются как и на графике, как и на вот этих вот цифрах. И что мы видим? Да, вот э, начальная стоимость э, начальный пакет был 10 тысяч долларов а на сегодняшний день уже посмотрите вот сюда в самую интересную графу 1715 процентов это 37 месяцев то есть вот за 4 года вы э, из них э, месяцы которые были неудачные тоже э, компания отображает, но удачные месяцы, которые здесь тоже зафиксированы, они отобразились. И получается, что за три года у клиента уже из 10 тысяч получилось 60, 61 тысяча. Вот. вот такие вот можно посмотреть, открыть эти графики и посмотреть на них в различных вариантах. Вот есть альфа стратегии еще одна, вот с плечом, да? Вот тоже сюда опуститься и посмотреть, какие здесь на 15 сентября. Вот здесь 443%, изначальная сумма 20 тысяч, другую стратегию можно и так далее. Но для того, чтобы стать VIP-клиентом и получать наивысшие результаты, нужно купить 10 пакетов. То есть если вы даже имеете свои 2-3 пакета, и у вас пока нет возможности э, купить все 10 пакетов, то вы вот в формате такого доверительного управления э, предлагаете инвестору, можно юрлицу, можно крупному инвестору физлицу, зайти сюда через платформу именно Дэйзи, стать VIP-клиентом и получить статус возможности торговать на его счетах, на Binance, на его счетах торговать как VIP-клиент по API-ключам. Вот и тогда в этой ситуации у вас будут сниматься не 30%, а 20% комиссии, потому что вы статуса VIP клиента, и вы видите все деньги уже на своем личном счету. Такое доверительное управление очень эффективно сказывается на обеих сторонах. То есть это выгодно и тому инвестору, который имеет статус VIP, и вам выгодно, потому что вы получаете тоже от его торгов тоже визуальный бонус. И вы получаете не только индивидуальный бонус, а вы получаете сразу же прямой бонус от 100 тысяч долларов. То есть выгодно и там, и там. Вот. А те, которые мы торгуем, мы доверяем свои инвестиции и входим, мы становимся участниками, как покупаем краудфандинговые пакеты, у кого такие возможности небольшие, то формат доверительного управления тоже сохраняется но только через платформу Дейзи. Как вот Катюша показывала сейчас, покупая все пакеты, сразу же происходит капитализация процентов, как только вы решили, что вы не выводите каждую неделю свои средства. И эта капитализация процентов позволяет вам и накопить, и сформировать задел на будущее какой-то капитал, ну и, возможно, накопить точно так же на эти 10 пакетов, и, возможно, вы еще что-то будете добавлять, и сами добьетесь вот таким образом, привлекая себе клиентов высокого статуса, вы очень быстро сформируете себе пул, который позволит вам купить все 10 пакетов и а, стать э, вот приобрести такой статус VIP клиента и торговать в формате доверительного управления уже на своем счету, то есть на счете Binance, который у вас есть, который вы открываете. Ну вот, э, вот так вот коротко, потому что Катюша уже очень много все сказала и про доверие компании, и про… Анну Бекер, как мы ей доверяем, однозначно. Вот и компании еще раз можете там зайти, вот посмотрите, о компании прописано, что она из себя представляет, какие какие задачи она выполняет, тоже быстро переведете здесь. И тут, как Алексей правильно говорил, что самый крутой брокер, ой, самый крутой Аудит аудитор Эрстен Янг, который на сегодняшний день входит в четверку мировую, конечно же, Анна этим гордится, потому что по ее, ее словами, можно так сказать, да, как mm -hmm. она. Все на, на мероприятии ивенте в Дубае говорила, что они единственные. То есть Эндотек на сегодняшний день это единственная компания, у которой проведен такой серьезнейший аудит и такой э, мирового значения компании, которая э, зашла и аудировала таргин крипто и вот такие вот альтернативные, так как правильно говорят, инвестиции, они еще никто в мире не аудировал. Поэтому это большая, большая такая, большой успех, большая удача для того, что потому что у нас есть такие вот со стороны таких регуляторов, такие очень классные, очень яркие возможности и те, которые аудиты проходят в других компаниях, но они совершенно не соответствуют тому уровню, который вот здесь в этой компании. Вот поэтому почаще заходите сюда, тут обновляются каждый день стратегии в этой вкладочке, вот и вы увидите реальные торги, реальные э, цифры, которые каждый день освежаются, отображаются и больше у вас появится уверенности, что вы именно а, а, в той компании а, и с той компанией, которая делает на самом деле людей богаче, намного а, грамотнее. Потому что вот эти блокчейн-технологии на сегодняшний день, их нужно изучать, нужно понимать, разбираться вот в этих маленьких мелочах, все, все изучать. Пробовать, практиковаться, и тогда у вас начнет все получаться и складываться, потому что новая жизнь с нашей компанией Endotech только начинается. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Спасибо Придаю большое, слово дальше. спасибо большое. Ну, наверное, мы на этом будем закругляться. Много, много сказали, хотели уложиться 40 минут, почти уложились. Почти. Вот, Я единственное скажу два слова буквально о том, что нас ждет в субботу. вот В субботу мы с вами проведем мероприятие, которое будет посвящено второй модели бизнеса, это активной части бизнеса, в которой мы с вами будем работать и разговаривать прорабатывать а, именно бонусную систему, маркетинговую систему. Вот. Почему важно на ней быть, ребята. Почему важно позвать тех, кто сегодня не смог, да, и, и может быть, новичков, с которыми вы поговорите? Дело в том, что а, а, вот та немаловажная часть, о которой говорил Алексей сегодня, а, а, об этих долях, да, об этих... А, перспективных на самом деле долях, которые в перспективе могут за один день сделать нас на самом деле намного богаче и успешнее. Вот. Дело в том, что у нас есть очень много возможностей эти доли получить еще а, намного больше, намного больше и быстрее благодаря активной своей работ, работ, работе с а, ДЭЗИ. Вот. У нас очень много дополнительных различных пулов, различных промоушенов, различных а, ситуаций, когда благодаря вашей активной работе вы получаете очень много различных плюшек, причем на самом деле таких серьезных, пролонгированных, то есть не разовых каких-то, а именно пролонгированных, серьезных таких а, финансовых а, потоков денежных вы можете направить в свою сторону, как в виде дополнительных денег, на которые вот а, Эдуард очень хорошо об этом говорил, что… Бывают разные ситуации, бывают политически разные ситуации и в странах, и в городах, и у людей с, с настроением и так далее. То, то работаешь, то не работаешь, вот. но благодаря нашей активной модели у нас есть столько дополнительных плюшек, которые помогают вам получать а, деньги за то, что работают другие, да, за то, что вы участвуете в мировых каких-то товароборотах, который, который пополняется именно с тех рынков, которые активно сейчас ведут деятельность. А вот Япония рванула, да, она сегодня пополняет общую, как говорится, кассу. В да. Венгрии провела мероприятие, тысячу человек собрала, да, там товарооборот пошел, они кассу пополнили. А люди, которые в свое время поработали, имеют дополнительные возможности из этого товароборота что-то для себя получать. И вот как это сделать, как это стратегически выстроить правильно, как бизнесу подойти, как... как к этой модели подойти как предприниматель, не просто какая-то сетевуха, да, бла-бла-бла, а именно как бизнесмен, как предприниматель. Вот об этом мы будем говорить в субботу, и не только в субботу, мы за эти три месяца будем много об этом говорить и по-разному, поэтому постарайтесь быть, постарайтесь к этому отнестись на самом деле намного серьезнее. И вот я вижу, что к нам подсоединился Илья, Илья, привет, я думаю, ты хочешь нам что-то сказать. А, да, привет, Катя, Вот привет всем. Отличная школа. У меня такое ощущение, что сейчас разгонимся в этом марафоне, и потом к нам будут приходить гости как раз со всех других стран, слушать нас через своих переводчиков, потому что мне кажется, что на русскоязычном пространстве мы это все разжуем и покажем лучше, чем где-либо еще. Да? Учитывая то, что у нас есть группа экспертов, лидеров, все профессионалы своего дела. Вот Мы знаем, как упаковывать. Вот У нас сейчас запускается замечательный YouTube-канал. Мы его будем отлично с общими усилиями да, промотировать и продвигать, и потом будем в социальных сетях тоже больше работать, командный сайт запустим и так далее. То есть перспективы очень большие, и э, Катя очень классно, что ну, это все касается, да, что затрагиваем все эти темы. Вот, сегодня было очень интересно послушать. Я, пожалуй, в силу своего статуса парочку ремарк хочу сделать. Первое – это вы говорите, это просто маленькая оговорка, то есть все, все как бы и правильно, да я, конечно, не юрист, вот, но в силу статуса я должен сказать то, что Такие, так, такие слова, как доверительное управление да, или тело. Да, вот С этими вещами нужно быть чуть-чуть аккуратными, да, потому что у нас краудфандинг. То есть я хочу, чтобы еще раз я подчеркиваю, чтобы все понимали, как это все работает юридически. Средства отдаются на развитие и тестирование искусственного интеллекта. Вот, то есть ваши средства, они на самом деле принадлежат эндотеку. Они принадлежат компании, и она вот этим общим пулом торгует для того, чтобы тестировать. Да? И обычно это в краудфандинге не происходит. А здесь такой уникальный краудфандинг который выплачивает еще с этого, во время тестирования зарабатывается прибыль. Она может и не зарабатывалась, правильно? Никто же ее не обещает, что она есть. Там в крипто, вот просадки, например, длительный срок, да, в Форексе, слава богу, пока ощутимых просадок нет, там, может, два-три раза, там, небольшие минусы были. Вот. Но это в любом случае назвать юридически доверительным управлением, либо телом я бы не стал, да, я бы вместо тела использовал слово баланс. Вот, я его использую обычно на всех языках, будь это английский или русский, да. Ну, баланс, баланс там на счетах, да, но опять-таки это тестовые счета, нужно понимать. А доверительное управление, да, это обычно все-таки термин инвестиционный, и оно так будет, когда мы перейдем на следующую фазу из краудфандинга в э, инвестиции. Мы обязательно туда перейдем, об этом мы сейчас не будем говорить. Вот. А так, в принципе, все замечательно сказали, мне приятно все было послушать. И, Леша, ты классно показал, рассказал про доли. Вот этот момент действительно на разных рынках. Я не знаю, как лидеры показывают, я подобного объяснения не слышал, как ты это сегодня показал. Да? Очень классно. Я не вникал, знаешь, в нюансы именно, откуда ты взял. Есть ты взял с кабинета, я понял примерно пример подсчета. Но ты озвучил, что капитализация. Да? На сегодняшний день эндотека полтора миллиарда долларов. Здесь я тоже должен... Маленький комментарий сделать. Да? Во-первых, капитализация эндотека никто не знает какая, потому что капитализацию может измерять официально во время аудитов, то есть бывает внутренний аудит компании, вот у нас есть Рой, вы его видели, да? поднимите руки, кто видел, не все могут руки поднять, может быть. Я, вот. я хотела, кстати, порекомендовать, чтобы люди послушали последнюю конференцию из офиса да, Италии. Да, Рой на самом деле блистательный эксперт своего дела. Я лично с ним также знаком, естественно, мы в прямом контакте. И вот он молодец. Он молодец, он финансово ведет все грамотно. И э, за первую половину года э, этого года да, сделан э, по сути финансовый уже аудит компании Растеньянг, о которой вы сегодня упомянули. Да. И он сам, как CFO компании, как финансовый директор, да, он сам за это отвечал. И сверка произошла, и все соответствует. То есть это, в принципе, уже первый шаг подготовки к IPO в будущем. Да? То есть эти аудиты, они нужны. Так вот, по поводу капитализации. Да? То есть это можно сделать внутренний какой-то аудит и решить, что вот мы решили, что наша компания стоит миллиард долларов. Да? А можно пригласить стороннюю организацию, которая будет подсчитывать по определенной метрике. На сегодняшний день вот такой сторонний аудит, официальный, да, с какими-то официальными отчетами, он еще не делался, потому что еще не пришло этому время. Но год назад, например, делался внутренний такой аудит, да, внутренний порядок, и тогда цифра там миллиард долларов плюс-минус, она где-то в куларах присутствовала. Опять-таки, эта цифра не то чтобы официальная. Да. Я очень буду аккуратен здесь с цифрами, но мы однозначно понимаем, что выход на IPO, он планируется с оценкой, больше, чем миллиард долларов, это может быть 2, 3, 5, это зависит от разных-разных параметров. Вот. И уже исходя из того, сколько это будет стоить компании, естественно, будет оценена каждая доля каждого участника. Да? То есть, Леш, ты сказал про 60 долларов, может быть, это будет чуть поменьше, может, это будет чуть побольше, но в любом случае это что-то будет. И опять-таки, как эти деньги будут разданы, как эти доли будут выкуплены, как будет KYC и прочее, прочее, я сейчас не готов сказать, потому что для этого просто нет еще решения, рано об этом говорить. Да? Мы примерно понимаем, как это может быть, я думаю, в следующем году будет по этому поводу информация. Мы обязательно расскажем. Вот это такой маленький момент. И еще я хотел сказать по поводу, Лена, то, что ты показывала про VIP-ов, говорила. Да? Еще есть очень маленький такой, важный, наверное, для всех момент, то, что если 10 пакетов купить, то можно неограниченно покупать моментами. То есть вот мы сегодня говорим про форекс. Всем нравится форекс, он генерирует нереальнейшую прибыль. Вот. Не все хотят быть VIP-клиентами на крипто. Но я уверен, что все хотят брать моментум пакеты, просто вот, вот сколько есть денег на, все, на всю котлету, брать моментум пакеты. Когда 90%, пока этот промоушен существует, и может быть он будет продлен, может быть будет другой промоушен. Я здесь не берусь, как оно будет дальше. Да? Вот. Но если кто-то из ваших клиентов взял 10 пакетов в Forex, то он квалифицирован. Технически это будет возможно прямо в кабинете покупать сколько угодно Momentum пакетов. И это очень классно, это очень здорово. Есть люди, кто так и делает. А, а VIP-клиенты, да, конечно, получают доступ. Они платят 20% прибыли с обычной стратегии. И есть стратегия, вот Лена, то, что ты показывала, там бешеные проценты, там с 10 тысяч старт, да, это x10. Я это называю русской рулеткой, вот, потому что там есть шанс 20%, что деньги просто первый месяц полностью будут сожжены. То есть самая высокорискованная стратегия андотека. Она обычно закрыта для всех, она для маленького числа участников вообще доступна, но она открывается для VIP-клиентов. И есть люди, кто ее использует, и там можно как Если вот это вначале взлетишь, и ракета как бы не, не, не собьется, не, не упадет на Землю, да, то тогда можно просто в космос вылетать и делать нереальнейшие X и десятки X да, вот, за короткий срок. И опять-таки, не то чтобы я рекомендую эту стратегию, да, но как как одну из корзин вашего портфеля, почему бы ее не использовать? Да? Потому что ну, кто самый такой рискованный? Не все супер такие рискованные, ребята. Вот. И эта стратегия, она, поскольку генерирует огромные деньги, там комиссия не 20%, а 40, там 40 или 50. Да? По-моему, на 40 договорились. Можно еще уточнить. Вот. Это такие маленькие ремарки, я хотел сказать. Вообще, ребята, огромное спасибо за информацию. Я уверен, что это будет полезно всем. У нас будет запись. И кто сегодня не успел или из вашей команды, кто не успел, обязательно скиньте потом запись. Мы это скинем, я думаю, на наших ресурсах, да, в Телеграме, там, на канале и так далее. Вот, в принципе, от меня все. Очень долго сегодня говорили, поэтому не будем задерживать публику. Да, а... да мы просто посоветуем следите за расписанием, следите за анонсами. Мы встречаемся уже послезавтра. Да. Вот, продолжаем работать. Приглашайте людей. Вот. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем очень хорошую школу обучающую, как, как работать с людьми, как разговаривать, что им говорить. Потому что я знаю, что многие это делают, но люди не приходят там на вебинары, на встречи, у них там другие дела и так далее. Вот мы поработаем, скажем так, с техникой приглашения, с техникой влияния на людей и так далее. Так что будьте с нами на связи. Все, всем большое спасибо а вот да. еще у Романа есть вопросик, он давно уже руку тянет, и причем положил ее и опять взял. То есть давайте все-таки дадим возможность, наверное, спросить. Давайте, давайте. А надо ему микрофон дать включить. Роман, нажимай на микрофончик. Не нажимает Роман, но может быть он и отошел, может это просто рука осталась висеть. Может быть. Ну ладно, друзья, давайте отпускать всех, закрываем запись, вот, и до следующих встреч. Так, до новых встреч, все, все, пока-пока.